Учитывая тенденции изменения, в принципе, понимания косметолога, врача и мира эстетической медицины, мы решили попробовать все-таки сделать блог и показать, как это может быть, как это должно быть и как это делаем мы. Если вам это интересно, если вам хочется смотреть дальше или есть какие-то вопросы, то welcome, мы обязательно все опишем, расскажем, покажем и будем стараться давать как можно более интересный контент. Оставайтесь с нами.